There's a light over the ocean Тарт, что по добрый день. Мы вечером вылетели из Жулян из Киева. Пролетев через всю Европу, за четыре с половиной часа мы прилетели ночью в Лиссабон. Там мы заночевали и рано утром отправились пешком через весь Лиссабон на автовокзал. Затем с автовокзала мы доехали до Рио бранки Там пробыли три дня. И через три дня на такси добрались до сан После чего отдохнув там еще неделю, мы вернулись на автобусе в Лиссабон и вылетели обратно в Киев. В самолете. Вот такая комната. Сейчас Тереза нас проведет. Mm -hmm. Мышка. Вот Мони Тереза. О, вот Тереза. Где? Тереза. Кампо в Карабах Карабах Карабах Идем пешком Вот мы уже идем пешком на автовокзал Прогуляемся да. точно это оливки. Ха. вот это да шляпа О, таксисты не хотят говорить сколько стоит поездка где-то близко, вот эти улицы пусты, там такой... Вот надо... такие интересные деревья, как бутылка. И у них такие шипы. Вот такие шипы Острые то Острая осень. Инжир растет, да, я вижу, инжир растет пальмы колючки и тут прямо между домом такой красивый скверик сделали там если пройтись конечно ноля он, впереди идет да, такой. да приятный запах эвкалипта сушеные оливки просто падают с оливкового дерева оливки до оливковых А это что такое? Вот это парк, через который нужно пройти. Это парк через. Это парк через который мы идем. Автовокзал. Очень красиво. Такая шапка от солнца. Сверху воздух пахнет океанской влагой и сосновым лесом. Очень приятный воздух. Да, вон. Ой, видишь? Для пикничков культурно чисто, что-то так все красивенько. Такой парк культурный, нет. Такой же, нет. Такой же. Нет. И а вот те и брусья. Ага. Давай так как у нас парк выглядит и мы не фоне парка. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, Красный свет. Ну, Где-то с э, этом. Опа! Вот мы и нашлись. Вот мы и нашлись наших. Русский ма. Слушай, такое ощущение, что я домой попал. Прямо как у нас. Да. Да, вот она. Балтика. ха Даже грузинский лимонад. На тахтане, не, не надо, воля. На Тахтаре вот 2 евро. Нам дают. Что здесь? Нам дают. Да. Поможете, да. Спасибо. Всего доброго. Пайма растет на балконе. Красиво. Как могу! вторая. Это у нас Шелест Статбон Автомочный Сабонский Да, я уже снял Какие улочки Называется мой Ашан, Ну не сравнится правда с нашим, а ровным. Да, супермаркет там Гранде, через парк, а это центральный университет, да, кинологи занимаются. Держи. все Два короля в парке у нас стоят И огромные же эвкалипты Огромные старые эвкалипты Вот еще пальмы огромные старые эвкалипты это парк университета португальского чауш первый отбиток ух ты красавчик на нарисовывали оригинально Оля, привет! После зеленый Да, да! Ух ты! Это метро! И метро и... Что, да, там стадион за это. Да! Здесь по метро ходит, вот это по метро ходит, это у нас стадион, это метро, это вокзал.